Всем, при... всем привет, друзья! Ну вот, короче, сходили мы на елочку. У нас папа с утра, в 7 утра, привез подарки всем детям. Шесть подарков даже Фариде дали. Представляете, Антон, у нас какой молодец начальник. 6 подарков Динара вот два подарка своих отложила. Один школьный это в картонной коробке. Да. Покажешь нам? Я подсветку включил. Покажи. здесь Так, коробочка у нас. Та-да-дам! Амина тоже свой подарок покажет. Ты свой кушала, что ли, Амин? Что? Бонди? Я так устала, друзья. Вы не представляете, как я устала. Ну, весело было на елке. Эй, что, что, у Ой, у ну ты выложи так прям. Ну, ну надо, мой, поконч... вот твой. Вот твой подарок. Мама подними, даму, ну, Какой подарок у вас шикарный. Смотри-ка. Даже шоколадка а есть ты, так, чтобы... Это у Динары. Давай посмотрим. Шоколадка. Mm. Шокопай. Два мармеладки опять шоколадки. Два щупика. Два щупика. Ну, классные шоколадки все, да? это? Мармеладки. Маршмелка. Вот это? Да. Это все Динарина. здесь, Амина, есть такие Амина, давай твоя сторона вот эта сюда кинем. Подожди, не убирай. Это Аминкина. Ну-ка посмотрим. Амина, это твое. У тебя это. Знаешь, какие у тебя самые вкусные? Вот эти будут. Я вот так эти... Амина, да. это... это... Тоже хороший -а -а -а! подарок. Да? Птичье молоко. Амина, смотри. Шуты... Что, а зубик Ш... болит? Кисло. А? Кисло? <с per тысячу> Амина, смотри, какие <per> еще шоколадки у тебя. Да, классный, самый умный, Он тоже вкусные. <сер> Нас, собирай кислинку свою. Давай папин подарок покажем всем. Да, мы сегодня открыли Один подарок Так, а вот этот подарок Я сейчас вывылила с этого пакета Который папа нам привез Шесть подарков Вот, 800 грамм здесь 800 Сколько грамм-то у нас здесь? Не вижу Слепая стала совсем Не вижу. Ой. Состав вижу. Состав вижу, а больше ни фига не вижу. Сколько? 800 грамм? А, вот, вот, увидела. Вот, 800, 800 грамм. Короче, вот, здесь очень богатый подарок. Мне очень понравилось. Здесь большинство... Здесь только четыре карамельки. Остальное все шоколад. Все шоколадные конфеты. <клес> такой, ну, это печенье такое, пряник, э, не тряника, а вафелька. Короче, вот. вот. <клес> Выходит, папа у нас привез почти 6 килограмм конфет. Ну, 5-то точно, да? <клес> Классно. Ну, все, теперь всю, все каникулы будем конфеты кушать, да? Нет, еще мамина будем кушать. Мамина-то откуда? У Дарины? Суп! <клес> ага, я думала, а мамину Понятно. На, складывай обратно. Это мы с капой открыли, так как лишний чаем пить. А это детям. Здесь у нас... Э, это это у Динары, это у Давида с Димой и у Аминки с Даринкой. Хорошие всем подарочки. Так что завтра засниму у Даринки елку и покажем вам подарочек. Пойдем, пойдем, танцевать будешь. Аминь, ты как садик, а ты танцевать будешь с Дариной ходить. А, любишь с тобой ходить танцевать, да? Так, вот мы пришли с елки с Дарининой. Ну где шоколадка-то? Давай, неси сюда, Дарина. Сосетим. Сосетим. Ага, одни шоколадки. Тоже хороший подарочек. Стеф. Шоколадка большая. А? Ага. Там она начинка мятная. мячик мячик мячик мячик мячик мячик мячик Это мячик мячик Mm -hmm. Где же конфетки mm -hmm. нападим? Ну, Заш, ah. всегда нас брали в магазе. Mm -hmm. Микрочка ah. Давай, я открою, можно? Mm -hmm. Давай ты меня сплавишь? Подожди.